Всем привет, друзья! Я решила ответить на один интересный вопрос, который мне задают достаточно часто. Почему я не снимаю себя заработать, пока работаю, и снимать себя заодно тоже? И вот вам ответ, почему. Да, именно так, я буду выгляжу за кадром, и, и снимать такое не очень, наверное. Парикмахерские закрыты, и скоро моей челки можно будет подлетать пол. Ладно, пошутили хватит. Ну как пошутили? Не пошутили, так и есть. Сейчас привела все более-менее в порядок, потому что надо сходить на почту. Мне подарили шкурки козы и ламы. Глаза не видела, что это, но это для волос, для парика, для куклы. Вот. А сегодняшнее видео будет посвящено одному актеру, и скорее даже не актеру, а персонажу из фильма «Джокер». Если вы еще до сих пор не посмотрели, настоятельно рекомендую посмотреть, потому что это фильм с большой буквы. Он, несмотря на то, что это история одного антигероя, который в «Бэтмене», как вы знаете, в серии «Бэтменов», он везде есть, но это совсем фильм не про супергероев и антигероев, нет. Здесь именно психологический триллер такой, он затрагивает очень важные темы, психологии и социума и этот герой он настолько там был уместен, я вообще не запоминаю фамилии актеров и как-то так отношусь из разряда нравится не нравится, но здесь Хоакин Феникс он прям влился в роль сжился в ней и просто считаю сделал этот фильм вот. он там в гриме и жизни Решила я сделать портретную куклу, то есть вырезать из дерева именно по фотографиям, я специально распечатывала для этого. Вот, но фотографий недостаточно одних, конечно, поэтому я не остановилась и сделала вот такую модель. Собственно, вот такой размер мы и будем вырезать. У меня странное отношение, конечно, к этому я никогда не делала портретную, не вырезала из дерева, потому что считаю это очень сложно. Я вот этого товарища -то лепила два дня. Но попробуем. Вот у меня единственный большой кусочек липа остался. Вот, запороть его нельзя. Сделала некую разметку на нем уже. Буду потихоньку ковырять. Прям снимать по миллиметру сверяясь и надеюсь я хоть хотя бы приблизительно смогу это сделать ну что, пойду сгоняю на почту и начнем вырезать ну что, я вернулась посовочку забрала конечно же, обработала ее <смех> смотрите, что мне даже записочка есть успехов в творчестве Ох, александра александра как приятно человек знать меня не знает просто мы состоим скажем так в одном чате где друг друг там в инстаграме поддерживают творчество вот я поделилась тем что я сделала куклу вот и не знаю например как сделать волосы и Александра просто спросила, хочу я, что у нее есть шкурки, и если я хочу, то она может мне их выслать. И, естественно, я сказала, что я хочу. И вот, бесплатно, абсолютно, человек пошел на почту из другого города. Кстати, скажу, откуда. Кировочепецк. И, и просто так мне прислала шкурки. Вот это я понимаю добрая душа. Таких людей на самом деле в наше время очень мало. <смех> <смех> Смотрите, овощи. Этот прям волосы так волосы морква. Поп, уйди, да уйди ты, <сؤال> <сؤال> Давай все ты такой соплями все это расчесывается, пудры-то какие, в общем богатство у меня есть, теперь надо будет сделать парик для Афины, этим я займусь позже. Начну потихоньку снимать материал, сделала разметку по Бочки. Вот еще надо здесь а, сейчас размечу а, линию волос, где будут начинаться. Ну и значит, где ухо тоже, чтобы выпи выпирающую часть оставить. Собственно, начну снимать лишнее. Ну что, друзья, вот такой вот Джокер у меня получился. Осталось шлифануть мелкой наждачкой. В следующем видео покажу, как я буду носить грим и ну, вообще раскрашивать его. Ну и раз уж речь пошла о кино интересном, напишите в комментариях, какие фильмы вам нравятся, зацепили. И, возможно, я не смотрела, и мне будет что посмотреть, потому что, если честно, я уже, по-моему, пересмотрела все. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока!